Эй, посетители психушки, помните ли вы, как вас больше ругали или похвалу в детстве? Что из этого запомнилось вам дольше всего? Мы часто имеем тенденцию повторять негативные и плохие воспоминания чаще, чем положительные. Эти слова имеют вес, поскольку в мозге наблюдается повышенная клеточная активность. Когда формируются негативные воспоминания? В связи с этим важно быть внимательным к тому. С тем, как вы говорите со своими детьми, так как это может остаться с ними надолго. Чтобы узнать больше об этом, вот шесть вещей, которые родители никогда не должны говорить детям. Первое. Ты ничего не можешь сделать правильно. Говорили ли вам это, когда вы делали что-то не так? Терпение – это черта, которой не все обладают от природы. Но для родителей важно сократить подобные замечания, когда ваш ребенок не справляется со своими обязанностями. Это не служит никакой цели, кроме как принизить их, что может обескуражить и принести больше вреда, чем пользы для их роста. Эта фраза также может привести к тому, что они будут ставить нереально высокие ожидания для себя, что может привести к чувству неадекватности и обиды в дальнейшей жизни. Второе. Я разочарован в тебе. Возможно, вы часто говорите это своему ребенку, когда он не соответствует вашим ожиданиям или стандартам, но на самом деле это может быть очень вредным и опасным. Для них, особенно для маленьких детей. По словам доктора Лим Бун Ленг из психологической клиники в Сингапуре, ваши дети более восприимчивы настроению своих родителей, чем дети постарше. Поэтому важно сбавить тон в подобных высказываниях, поскольку это может привести к тому, что самооценку и уверенность вашего ребенка. Третье. Вы должны быть похожи на своего брата или сестру. Сравнивали ли вас раньше с вашими братьями и сестрами? Очень важно понимать, что дети – это отдельные личности со своими собственными характерами и чертами, которые делают их уникальными. Вместо того, чтобы говорить своему ребенку, что он должен быть более похожими на своих братьев и сестер или одноклассников, который преуспел в определенной области или предмете, например, в спорте, хвалите их за их сильные стороны и то, в чем они хороши. Например, литературу или искусство. Не существует идеального примера для подражания, и ненужное сравнение вашего ребенка с кем-то другим, или братом, или сестрой, может заставить их чувствовать себя неполноценными. Четвертое. Это ваша вина, что случилось что-то плохое. Это нормально для каждого родителя – чувствовать себя расстроенным, злость и разочарование из-за того, что делают их дети. Однако очень важно быть осторожным со словами, которые вы используете, когда вы чувствуете себя таким образом. Дети, особенно маленькие, не способны отличить ваш гнев, как выражение разочарования, от нападения на них. И, следовательно, их чувство собственного достоинства. Например, если происходит эмоционально тяжелое событие. Например, смерть домашнего животного из-за небрежности вашего ребенка. Они могут стать бременем для всех, но в такие моменты очень важно найти время. Проявить сострадание и научить их, как справиться со своей печалью, а не возлагать на них вину. Это поможет им понять, как справляться с эмоциональными потрясениями, которые они могут нести на всю оставшуюся жизнь. Номер пять. Не плачьте. Ваши родители испытывают дискомфорт от эмоциональных всплесков и просят вас остановиться? Если запретить ребенку плакать, это может научить его скрывать свои эмоции. Это может повысить вероятность развития проблем с психическим здоровьем как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Аналогичным образом следует избегать таких фраз, как «не грусти» или «успокойся», «следует избегать». Исследование, опубликованные в Университете штата Вашингтон, показывает, что способность открыто признать свои чувства, независимо от того, насколько они негативны, может помочь улучшить психическое здоровье как для родителей, так и для детей. И номер 6. Вы лучший во всем, что вы делаете. Помните об этом. Хотя заслуженная похвала полезна, чрезмерная похвала может быть вредна. Некоторые дети, которых хвалят слишком часто, могут развить чувство собственного достоинства и стать слишком самоуверенными в своих способностях. В то же время другие дети, которых много хвалят, могут испытывать огромное давление от ожиданий, которые, которые возлагают на них родители. Это может привести к тому, что они не смогут действовать или нежелание пробовать что-то новое. Лучший подход – давать конкретную и честную обратную связь. Например, вместо того, чтобы говорить, что ваш ребенок лучше всех играет в футбол, расскажите о его положительных качествах, например, о том, что он отличный лидер, который мотивирует своих товарищей по команде во время игры.